Если вы откроете Википедию, в Википедии все по-другому написано. Значит, Если здесь есть присутствующие коллеги, кто является евангелистом Agile, они после выступления вцепятся мне в горло, и скажут, что вообще не так определяется Agile, это не каноническое определение. Тем не менее, для упрощения я предлагаю вот такую схему. Вот Все говорят Agile, Agile, всего три правила. Agile это смотрим глазами клиента, то есть не своими глазами смотрим, не как мне понравилось это новое предложение, почему же никто его не покупает, а постоянно анализируем наш продукт через взгляд клиента. Второе. Результат каждую неделю. Причем не просто результат, а тот результат, который можно клиенту показать и получить обратную связь, и скорректировать свои действия. И третье. Это самостоятельные команды. Когда для решения мы формируем такие компетенции в каждой команде, чтобы не нужно было к начальнику постоянно ходить. Вот agile мы описываем через эти три правила.